Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас очередная распаковочка на моем канале. А здесь у нас находятся чудесные перчатки. А говорю я тихо, потому что это подарок человеку, который находится в другой комнате. И давайте смотреть, что там за перчаточки. Угу. Да, Спика. Да. На это София не будет открывать, потому что это все-таки перчатки, как бы, чтобы они да. не и... поломались тут. Да, Ты... вдруг половину перчаток. Да, да. и все, и не заметишь даже. Итак, открываем наши чудесы. Да уже... Я их заказывал в таком красивом, то ли красном, то ли бордовом цвете. Ну вот так вот они выглядят, они как бы зимние осенние. Да, и давайте.. Все, в принципе, посмотрим. все Больше тут нам ничего. Даже без пупорки она что, София. Да. А, ну может потому что они налегкая как бы и... Давайте смотреть, что у нас здесь. А-а, здесь QR-код, не знаю, зачем он нам нужен. Давайте смотреть, что там внутри. Давайте. Давайте, может, не понадобится. Итак, вот наши классные. Тихо, они... Ух, они такие на ощупь, вот, потрогают, какие приятные, да? Да. Оно а ну. Не воняют. Прикольно. Ну, такие они немножечко видеть. тоненькие, я скажу таким чем китайщины прям ц... не пахнет, то есть так. Вот. Вот Софика знаю. одела на свою руку и как бы. Они такие... мальчик, а еще отличительное свойство от других перчаток это то, что в этих перчатках, ой сильно громко стало, то что в них можно по этому, по сенсору клацать. Круто, да? да? Я поэтому их и брал, потому что, а ну попробую я на свою руку одеть. Ну, мне в принципе налезло Нет. но я носить их не буду, потому что они не мне покупались да, левчачьи, да, но С в принципе э, что могу сказать на сильно большую руку они не налезут, потому что ну, на сильно толстую да. а только как у меня налезут угу. но будет немного в плиты, конечно Но Два опять пять. же говорю, я покупал Два их пять. не для себя Да опять. хе лайк like. в принципе Хорошие, за свои и деньги, зай. то что я их покупал, и они очень, ну вот не пахнут ничем. Вот такие вот красивые, вроде бы, вот, ну. такие вот, вот такие, с такими вот узорчиками. Да. Классненького, а такого цвета, такого да. не черного, банального, а такого вот. Ну, будем надеяться, что продержатся долго у нас они. Ну, как я читал комментарии под э, этот товар, то что они в основном... Для осени, то есть, для холодной осени, то есть, а для зимы, в принципе, для легкой зимы только, короче, предназначены. Так что в них зимой будет не так уж и тепло. Какие-то швы непонятные, я вижу. Ох, я так, хочу, ну, хочу тут быть. такое, оно как ну, приятно, довольно-таки товарчик. А в принципе, мне понравилось. понравилось. Все, вот они будут ждать своего хозяина. Бантик больше всех в этих подчетках. Вот видите, угу. вот это вот щука понравилась мне, <свят> и, и, и вот это вот такие вот штучки. Пальчики да, специальные для сенсора. Мне интересно <свят> что оно, есть... попробую нажать. А ну <свят> если я сейчас них попробую сделать фотографию, <свят> давай, я пока... выставь <свят> свой палец, выставь вот. свой палец, я сделаю в них фотографию. Так. Да, все давай еще. А ну так, в смысле он что не хочет сенсор ловить? Или это может? Ой, о нет, работает. А вот вот так, вот вот вот. так вот раз, нам а посильнее с в них. А, пусть фокус... это а у меня с бантиком. Давай, давай нажимайся. Надо какое-то немного посильнее, ну э, ничего. Мам. А теперь давай ставь свою раз... руку. Тот человек, которому она предназначена, она разная. Ну, ставь разносит. свою руку. Давай. давай свою руку и перчатку. Давай. Нет, с этим не получится, потому что Ладно, надо давай. прям плотно, поэтому. Все, клади ее сюда. Все, теперь эти чудесные, расчудесные... Давай, убирай руки. Название говорить не буду, потому что это секрет. Буду ждать своего владельца на определенный праздник и... Если вам понравился обзорчик этих я чудесных фоткаю. вещичек, то ставьте палец свой вверх. свой да. теплый палец мой. вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на соврите канал. Совперите там кучу видосиков классных про бомбочки для ванны. А Если вы такие видео любите, то переходите обязательно. Я фоткаю, послушайте. я фоткаю. фоткаю. Я. Ну вот, видишь, Сафика, в принципе, все хорошо. Так что, все, подписывайся, давай быстрее Пиши комментарии, Понравились обзорчик И всем пока Пока-пока-пока Увидимся с следующей покупкой